Всем привет! Добро пожаловать на канал Сеньоры Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за 3 минуты. Сегодня мы с вами выучим еще один неправильный испанский глагол, который звучит как «poder». «Poder» может переводиться как «мочь» — быть в состоянии что-то делать, либо справляться с кем-то. Вот. Еще «poder» может переводиться как существительная сила, мощь. Вот это «poder». Теперь давайте разберем сначала, как он спрягается. Я, пойду. Ту, puedes, el, ella, usted, puede, nosotros, podemos, vosotros, podéis, ellos, ellas, ustedes, pueden. Да. Еще раз. Пойду. Puede, podemos. Podéis. Pueden. Да. В принципе, все очень просто, глагол несложный, но надо это все учить, чтобы все было несложным. Например, я могу это сделать. Самое важное, что после глагола «пудер» используется чаще всего инфинитив. Да? Например, я могу это сделать, как и в русском. Пуэду, я могу, да, сделать это, асэрло. Я могу, да, ничего, никаких союзов там не надо. Например, я могу... Я в состоянии прочитать там, да? Я пойду. Le r. И на испанском, например, я могу читать по испански. Вот. Еще, например, если мы вставим уже конкретно предлог con, но ну, не конкретно, а просто вставим предлог con, то может переводиться вот как уже справиться с чем-то. Con, там, допустим, con uno, да, с кем-то. Con algo, с чем-то, например. No puedo con él. Я с ним не могу, я не справляюсь, например. Но пойду кунасти перро. Я с этой собакой не могу, там я не знаю, успокоить не могу, она меня не слушается, команда мне подчиняется, да там, или не знаю. Но пойду кунасти Не. Я с этим ребенком вообще не могу, плачет, успокоиться не может, я ничего не могу сделать. Вот. Теперь в конце видео давайте еще раз повторим глагол подер. Пойду, Уэйды, подэмош, подэйс, пуэйдэн, да? Вот, выучиваем спряжение глаголов и начинаем его употреблять в своей речи. И на этом все. Не забывайте заходить на мою страничку, где вы можете найти интересный блог, либо языковую школу с универтати. Все, там можете все найти. Еще там классные рецепты. В общем, заходите на мою страничку и подписывайтесь также на мой инстаграм. Я обещаю испании 24 часа в сутки.